Всем привет. Срочная новость. Как вам известно из наших предыдущих видео, прививка против коронавирусной инфекции в настоящее время входит в календарь профилактических прививок по эпид-показаниям. До вынесения обстановления главного санитарного врача субъекта Российской Федерации она не может быть обязательной. Но сегодня, 25 мая, стало известно, что главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписал обстановление, в соответствии с которым все, без исключения организации и индивидуальные предприниматели, должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Подписанный документ опубликован на сайте Роспотребнадзора, а мы его для наглядности разместили в нашем телеграм-канале. Переходите и знакомьтесь прямо по ссылке под этим видео. Что еще очень важно. Работодатели, которые не исполнят требования властей, должны будут выплатить штраф как минимум в 200 тысяч рублей. В то же время руководители компании и индивидуальные предприниматели могут отстранить сотрудников от работы, если те необоснованно отказались от прохождения вакцинации. Главы ряда регионов заинтересовались опытом Якутии, и прямо сейчас вы можете в режиме реального времени отслеживать вновь возникающие новости из разных уголков нашей с вами необъятной страны. И не исключено, что в вашем регионе прививку тоже сделают обязательной. Нам интересно ваше мнение. Поддерживаете ли вы введение обязательной вакцинации в разных регионах страны? Считаете ли вы справедливым то, что работодатели будут штрафовать, если они не обеспечат вашу вакцинацию? Отслеживайте ситуацию вместе с нами. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Дальше будет только интереснее.